Модель, не помню, Спартан, по-моему, сделана в Тайване. Кошельку уже 5 лет. Здесь одно отделение под липучкой и два открытых отделения. Одно для мелких денег, другое под липучкой для более крупных. И есть еще отделение, вот оно глубокое самого конца доходит здесь кошелька здесь два кармашка для разной мелочевки там чеки визитки здесь инструкция от ножа здесь под переходник монетка которую прислали китайцы и переходник для карты здесь карточки карточки и пропуск функциональное отделение ничего не потерлось кивуар хороший вот добротно ни разу не стирал надо будет его как-то отдать в химчистку. Липучки за пять лет вообще в идеальном состоянии пользуюсь каждый день. Практически ничего не растянулось.